Приветствую на канале Шарабара и мы возвращаемся к теме древнего Рима, но не про армию. Почему я делаю, ведь словно вы не видели название? Ладно, наследие Рима. На заре своей истории Рим ничем не выделялся среди других городов Древней Италии. Самые ранние поселения на месте будущего города появились в X веке до нашей эры. Позднее на холмах, расположенных по берегам реки Дибр, возникли деревни Латинян и Сабинян. В 8 веке до нашей эры, естественно, они слились в единую городскую общину. В 8-6 веках Римом правили цари, а с конца 6 века до нашей эры в городе утвердилась новая форма политической власти – рабовладельческая республика. Рост имущественного неравенства приводит к обострению социальных конфликтов, борьбе между двумя основными группами свободного населения знатными патрицами и неполноправными плебеями в третьем веке до нашей эры это ожесточенная схватка завершилась победой плебеев верхушка которых слилась с могущественными патрицами и составила нобилитет в его руках была сосредоточена вся полнота политической власти. Опираясь на крепкую и дисциплинированную армию, Рим завоевал весь Апеннинский полуостров, сокрушил своего главного соперника – Карфаген, покорил Грецию и государство Восточного Средиземноморья. К первому веку до нашей эры Рим создал крупнейшую рабовладельческую державу Древнего мира, которая по своим размерам превзошла даже империю Александра Македонского. Древний Рим оставил человечеству богатейшее культурно-художественное наследие. В поэзии это бессмертные творения Гурация, Авития и Вергилия, в истории труды Ливия и Тацита, в ораторском искусстве речи Цицерона. Философии материалистическое мировоззрение лукреция в сфере юридической мысли это система римского права латинский язык на котором говорили римляне стал родоначальником большой семьи европейских языков так что же нам подарил древний рим начнем пожалуй с акведуков римляне использовали множество удобств которые нам кажутся обычными но не были распространены в то время Среди них можно выделить фонтаны, общественные бани, подземные канализации и туалеты. Но эти водные инновации не были бы возможными без акведука. Впервые разработанное примерно в 312 году до нашей эры, это инженерное чудо обеспечивало водой трубопроводы в городских центрах. Акведуки сделали римские города независимыми от водоснабжения и оказались бесценными для общественного здравоохранения и санитарии. Хотя римляне и не изобрели водопровод, примитивные каналы для орошения и транспортировки воды, которые существовали ранее в Египте и Осирии, они усовершенствовали этот процесс, используя свое мастерство в строительстве. В конечном счете, по всей империи возникли сотни акведуков, и некоторые из них доставляли воду более чем на 100 километров. Но больше всего впечатляет качество строения акведуков, ведь некоторые из них используются и сегодня. Известный фонтан Треви, к примеру, питается от восстановленной версии акведука Девы. Бетон Многие древнеримские сооружения, такие как Пантеон, Колизей, Римский форум, сохранились до сих пор благодаря тому, что для их строительства использовали цемент и бетон. Римляне впервые начали использовать бетон в строительстве водопроводов, зданий, мостов и памятников более 2100 лет назад на территории всего среди темноморского бассейна. Римский бетон не такой прочный, как современный аналог. Но он оказался на удивление устойчивым благодаря своей уникальной рецептуре. Римляне использовали гашеную известь и вулканический пепел, которые вместе создавали своего рода липкую пасту. В сочетании с вулканической породой, этот древний цемент образовал бетон, который переносил химический распад. Бетон сохранял свои свойства даже при погружении в морскую воду, что позволило использовать его для строительства сложных бань, пирсов и гаваней. Вот это поворот... Газеты римляне были известны своими общественными дискуссиями. Они использовали официальные тексты, чтобы решать гражданские, правовые и военные вопросы. Известные под названием «Ежедневные акты», эти ранние газеты были написаны на металле или керамике, а затем распространены в таких местах, как Римский форум. Предполагают, что акты впервые появились в 131 году до нашей эры. В них, как правило, содержались подробности римских военных побед, списки игр и поединков гладиаторов, уведомления о рождении и смерти и даже интересные рассказы. Были также сенаторские акты, в которых подробно описывалась работа римского сената. Традиционно они были закрыты для общественного доступа, пока в 59 году до нашей эры Юлий Цезарь не приказал опубликовать их в рамках многих реформ, которые он проводил во время своего первого консульства. Обеспечение. Древний Рим был источником идей для современных государственных программ, в том числе мер, направленных на субсидирование продуктов питания, образования и других. Эти программы восходят к 122 году до нашей эры, когда правитель Гай Грак поручил поставлять гражданам Рима зерно по более низким ценам. Эта ранняя форма обеспечения продолжилась при марке Трояния который реализовал программу для детей из бедных семей. Их кормили, одевали и даже обучали. Также был составлен список товаров, цены на которые контролировались. В него входили кукуруза, масло, вино, хлеб и свинина. Их можно было купить с помощью специальных жетонов, которые назывались мозаикой. Такие действия помогли римской власти завоевать благосклонность народа. Но некоторые историки уверены, что это стало одной из причин экономического падения Рима. «Связанные страницы» большую часть нашей истории литература имела форму граммовских глиняных табличек и свитков римляне упростили их и начали использовать стопку связанных страниц это изобретение считается ранней версией книги первые книги делали из связанных восковых табличек но вскоре они были заменены на пергамент который больше напоминал современные страницы древние историки отмечают что первую версию такой книги создал юлий цезарь сложив вместе он получил примитивную тетрадь. Однако связанные книги не были популярными в Риме вплоть до первого века. Ранние христиане одними из первых приняли новую технологию и с ее помощью начали изготавливать копии, правильно, Библии, дороги и магистрали. Во времена своего процветания Римская империя охватывала территорию в 4,4 миллиона квадратных километров и включала большую часть Южной Европы. Чтобы обеспечить эффективное управление такой обширной территорией, римляне построили самую сложную систему дорог в Древнем Риме. Эти дороги строили из грязи, гравия и кирпича, изготовленного из гранита или закаленной вулканической лавы. При проектировании дорог следовали строгим стандартам и создавали специальные канавы, которые обеспечивали сток воды. Римляне построили более 80 тысяч километров дорог до 200 года нашей эры. И в первую очередь они должны были служить для военных завоеваний. Эти дороги позволили римским легионам передвигаться со скоростью 40 км в день. Сложная сеть почтовых домов означала, что сообщения передавались с поразительной скоростью. Часто эти дороги управлялись так же, как и современные магистрали. Знаки на камнях сообщали путешественникам расстояние до места назначения, а специальные отряды солдат действовали в роли дорожной полиции. К слову дорожные знаки дорожные знаки вовсе не являются современным изобретением и римляне тоже их использовали на всех своих многочисленных дорогах и магистралях они использовали большие пехи чтобы дать путешественникам информацию о направлении и расстоянии от рима и других городов Римские арки. Арки существовали в течение четырех лет, но древние римляне стали первыми, кто начал эффективно использовать свои знания для строительства мостов, памятников и зданий. Оригинальный дизайн арки позволил равномерно распределить вес здания по различным опорам, предотвращая разрушение массивных сооружений под собственным весом. Инженеры улучшили их, сглаживая форму, чтобы создать сегментарную арку и повторить ее с различными интервалами. Это позволило построить более крепкие опоры, которые могли охватить большие промежутки, что используется в мостах и акведуках. Юлианский календарь. Современный Григорианский календарь очень похож на свою римскую версию, которая появилась более двух тысяч лет назад. Ранние римские календари, скорее всего, были списаны с греческих моделей, которые основывались на лунном цикле. Но поскольку для римлян четные числа были несчастливыми, они изменили свой календарь, чтобы каждый месяц имел нечетное количество дней. Так продолжалось до 46 -го года до нашей эры, когда Юлий Цезарь и астроном Созиген решили выровнять календарь в соответствии с солнечным годом. Цезарь удлинил количество дней в году с 355 до 365, и в результате получилось 12 месяцев. Юлианский календарь был практически идеальным, но он не рассчитывал солнечный год на 11 минут. Эти несколько минут в конечном счете отбросили календарь на несколько дней. Это привело к принятию практически идентичного григорианского календаря в 1582 году, в котором для исправления этих расхождений добавили високосный год. Правовая система. Многие современные юридические термины происходят от правовой системы римлян, которая доминировала в течение многих столетий. Основанием для нее стали 12 таблиц, которые сформировали существенную часть Конституции во времена республиканской эпохи. Впервые принятые примерно в 450 году до нашей эры, 12 таблиц содержали подробные законы, которые касались собственности, религии, а также наказаний за многие проступки. Еще один документ – «Corpus Juris Civilis» – амбициозная попытка собрать историю римского права в один документ. Основанный императором Юстинианом между 529 и 535 годами, «Corpus Juris Civilis» включал современные правовые понятия, к примеру, то, что обвиняемый считался невиновным, пока не доказана его вина. Полевая хирургия. В Риме было изобретено множество инструментов для хирургических операций. Римляне были первыми, кто использовал кесарево сечение. Но самой ценной стала полевая медицина. Под руководством Августа был установлен военный медицинский корпус, который стал одним из первых специализированных подразделений полевой хирургии. Специально обученные медики спасли бесчисленное количество жизней за счет использования римских инноваций в медицине, таких как кровоостанавливающие банк даже и артериальные хирургические зажимы. Римские полевые врачи также проводили осмотр новобранцев и помогали остановить распространенные болезни, контролируя уровень санитарии в военных лагерях. Они были известны еще и тем, что дезинфицировали инструменты в горячей воде прежде, чем их использовать а также новаторской формой антисептической хирургии, которая начала широко использоваться только в XIX веке. Римская военная медицина оказалась настолько успешной в лечении ран и общем оздоровлении, что солдаты, как правило, жили дольше, чем среднестатистические граждане, несмотря на опасности, с которыми постоянно сталкивались на поле боя. Регулярная профессиональная армия. До римлян регулярные армии, как таковые, отсутствовали. В Древней Греции, в Египте и на Востоке армии, как правило, собирались в виде ополчения, в час нужды для защиты или же напротив военного похода на соседей. Число профессиональных воинов во всех ранних государствах было ничтожно мало и чаще всего заканчивалось на личной охране правителя до храмовой стражи. История Рима- это история войн внешних и внутренних. Именно римляне сменили понятие воина на солдата, поняв, что в большом государстве постоянно нужны тем, кто будет защищать его интересы с оружием в руках. Меценатство. Само это явление в обществе было названо в честь Гая Цильния Мецената, лучшего друга правителя Рима Октавиана Августа. На деле Гай Цильний не занимал никакой официальной должности, однако активно спонсировал деятелей культуры, дабы те прославляли государственные ценности и самого Октавиана Августа. Полы с подогревом. Кажется, будто такой вид отопления, как пол с подогревом, возник относительно недавно. Но, на самом деле, подобному изобретению уже свыше двух лет. Античный теплый пол Гиппокауст представлял собой систему полости под полом, в которую поступал горячий воздух из расположенной ниже уровня пола древяной печи, Предполагается, что впервые он появился в Древней Греции, а в первом веке до нашей эры его устанавливал известный римский гидроинженер Сергий Урата. Наибольшее распространение такой вид отопления получил в самых холодных провинциях Римской империи, а также в термах. Что ж, вот оно, наследие Великого Древнего Рима. Кстати, сколько из этого вы знали и может быть я что-то упустил, что-то недосмотрел или проигнорировал, посчитав это менее интересным. В общем, байты на комменты, байты на комменты, да. А на 7 позвольте откланяться, ставь, не пиши, подписывайся, делись, все как обычно, все как всегда и оливидерчи.